Здорово, мужские мужчины! В прошлый раз подобный материал вам очень сильно зашел, вернее сказать, даже заехал, и вы разгрузили достаточно много комментариев и кулакичей под эпизодом, чего стесняться сегодня будет топ-3 оружия от моего хорошего товарища, а также олдового киберспортсмена по сетевой игре, магистра Яниза. Возможно, кто-то не знает, но это лучший снайпер СНГ с 1 по шестой сезон, а также топ-3 снайпер Европы с 3 по 6 сезон. У Яноча достижение выше крыши, конечно, рекомендую вам потом дополнительно с ними ознакомиться. Так вот, банановый дядя решил подойти к топу креативно и скинул мне не особо типичное оружие для паблика и рейтинга сетевой игры. 9.0 считаю лучшим дробовиком своей категории. За счет возможности быстрого выпуска двух шотов, дает невероятные ваншоты вдаль. Ставлю лазер на бедро, чтобы быстрее переходить от движения к стрельбе. Считаю у него и так хорошая кучность и зум. Подписываюсь под каждым словом. Было дело, что и не на недавнем чемпионате его успешно использовали в режимах опорный пункт и захват точек. Сам по себе класс дробовики слишком зависимый от ваших индивидуальных умений. Может быть не так существенно будет решать карта, ибо на каждой мапе есть места с потенциальными перестрелками на ближних расстояниях. Гораздо важнее понимание игры, понимание как двигаться и какой выбрать путь, чтобы сократить дистанцию до противника однозначно дробовики не для всех но experience интересный можно лихо прокачать грамотные передвижения по локации будете в общем избегать больших дистанций будете отступать если соперник халдит где-то за укрытием и все в таком духе дробовик r90 пожалуй самый эффективный и приятный в своем классе ибо если имеется сноровочка то точки можно зачищать на раз два. я ночь вот такую сборку рекомендуют два модуля на сохранение дистанции air default модуль на кучной стрельбы в прицеливании, то есть у нас дробинки будут лететь чуть кучнее, а следовательно и ваншот потенциал на дистанции увеличится. Когда-то давно я, кстати, это уже разбирал, останавливаться не будем, обвес действительно годный. Ну, а дальше все по классике. В такой сборке залет от бедра на расстоянии ничем не хуже, чем залет от прицеливания. Это очень, кстати, странно, но с одной стороны, чего удивляться, это же Калавдуди мобили. К слову, чуть не забыл сказать, что к дробовику обязательно берите дым, чтобы закрывать обзор противнику на длинных расстояниях, это очень помогает. Едем дальше. Райтек довольно имбовая снайперская винтовка, если ее раскрыть на полную. За счет того, что она полуавтомат, с ней даже не нужно переключаться на нож и ставить зеленый перк на взводе. За счет этого можно поставить зеленый перк стойкость, чтобы прицел у тебя не улетал в космос при попадании. Также у нее и так быстрый зум, за счет чего я убираю лазер. Не играю с лазером вообще, кроме дробовика, что помогает мне иногда подождать противника в упоре в прицеле. Жаль, что у нее 5 патронов всего в магазине. Конечно же Яныч, как годный снайпер, прислал мне занимательную альтернативу DLQ-33. Срайтек, по моему мнению, должен быть немного сдержанный стиль игры, как и сказал Яныч. Фокусами со сменой оружия здесь заниматься не стоит, перк на взводе откладываем. Мне, конечно, шило в одном месте не дает спокойно сидеть, поэтому я за место стойкости беру кураж. Хотя и стойкость здесь отлично сидит, она по сути необходима, чтобы перестреливаться с соперником от себя. Хочу сказать, что райтек отлично подойдет ребятам, которые только-только пробуют себя в снайперском ремесле. Подкаты и прочие акробатические элементы лучше не делайте с райтеком. А вот играть позиционно, набивая скилл и совершенствуя игру за такой класс, как снайперские винтовки, это пожалуйста. Сборка у магистра я не вот такая. Очень хорошо понимаю его слова про лазер. Конечно, в рейтинге не так часто можно встретить ультрапотных мальчишек, которые диагностировали оно нет по лазеру, но все же. К тому же, брата-братья, отсутствие лазера дает возможность погреться в зуме, без вышеупомянутых последствий. Если шарите за прострелы, вешайте ЦМО. Если не особо, то неплохим решением будет с рук. И кстати, чтобы восполниться расширенной киберспортивной инфой о прострелах и других занимательных штуках в колде, я рекомендую посетить как раз таки киноканал Магистра Яниза. Большинство прострелов в свое время, я у него подглядел, если что. Также Яныч недавно выпустил свежий материал про обновленные настройки в игре, обязательно к просмотру без обсуждений. Да и вообще сейчас спортивный банан плотно занимается контентом, об этом я вам еще напомню, а сейчас следующая пушка. Скайс считаю в принципе самым сильным оружием, если у вас прямые руки и вы понимаете как с ней можно играть. За счет того, что можно поставить отключение, вы уже сможете легче перестреливать мету ППшек и штурмовок с быстрым перемещением в прицеле, так как замедляются они от любого попадания по ним. Ну и ваншот в голову на солидную дистанцию. А вот эта заявочка к сожалению далеко не для всех, если у вас интегрированная кнопка стрельбы, то нежелательно использовать данный карабин. Все все-таки этот ствол подойдет продвинутым пользователям. По КПД полезнее все-таки пушки не найти, ибо до 40 метров вам нужно дать всего два шота в грудь или живот, чтобы забрать противника при неплохом темпе стрельбы. А то, что в голову залетает 120 урона и это ваншот, так это вообще габела. Фишка СКС в том, что для сетевой игры не нужно вешать ствол для сохранения дистанции, 40 метров хватит с лихвой. Янис предлагает вот такую сборку и здесь есть я рекомендовал бы вам изменять под себя всего один модуль, и это ствол. Если вам немножечко не хватает контроля, то за него берите симпатизирующую рукоятку. Перк отключения обязателен. Прорезиненная рукоятка тоже, ибо она помогает гасить рывки при попадании по вам. И, конечно же, для СКС перк стойкость обязателен, ибо рывки очень сильно влияют на профит перестрелок именно у данной пушки. Если до сих пор вы плотно не играли с Данными оружиями, то для расширения кругозора, да и просто отдохнуть. Берите, не пожалеете. А также по ссылочке в описании переходите на канал Магистра Яниса. У него как раз под свежим выпуском конкурс на боевые пропуска идет в честь нового сезона. Лутайте обязательно и привет передавайте. Я же в свою очередь хочу большое спасибо передать вот этим потрясающим людям за поддержку меня на Бусти. И тебя поблагодарю за кулакич и подписку под данным материалом. Кстати, кстати, какую пушку сейчас возьмешь на тест-драйв? Обязательно напиши в комментариях, я прочитаю. Это был Огнянский, все только начинается.